В 4 главе, 18 стих, он здесь говорит такие слова «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». И здесь слова такие говорят о том, что мы видим здесь а, связка или как бы а, как сказать а, между любви и страха. Противоположная сторона страха – это любви. Ибо как здесь написано, совершенно любовь – она то, что изгоняет страх. Когда у нас есть совершенная любовь, когда эта любовь Божия наполняет нас, когда у нас есть отношения с нашим Господом, Иисусом Христом, с Богом нашим, то у нас нет страха, потому что страх, он присутствует тогда, когда нет доверия, он присутствует тогда, когда нет понимания, когда ты понимаешь, что у тебя нет контроля и так далее. Тогда проис, происходит страх, он, он, он в нас заложен, мы так заложены, это неизбежимо. Я бы хотел показать одну маленький пример о том, что происходит, когда страх одолевает нас. Это будет в бытие 20 главе. И мы видим здесь событие такое, или что произошло, когда человек убоялся своей жизни. Или боялся чего-то другого. И здесь, здесь пишется о Аврааме. Авраам, это в 20 стихе, это в, со второго стиха я прочитаю, и сказал Авраам о царе жене своей, она сестра моя. И, и послал Авемилех, а, царь а, Гарсийский. И мы видим здесь, что пришел Господь а, эту, а, царю этому Авемилеху что пришел ночью и говорит, почему ты переступил эту черту, ты не должен был сделать то, что ты сделал. И мы видим, почему Авраам это сделал. Это написано в 9 стихе. И призвал Авемелех Авраама и сказал ему, что ты с нами сделал, чем согрешил я против тебя, что ты навел, навел бы было на меня и на царство мое великий грех. Ты сделал со мною дело, каких не делают, и сказал Авемелех Аврааму, Что ты имел в виду, когда делал это дело? Авраам сказал: Я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Мы видим здесь, что он убоялся жизни своей, и последствия всего этого был обман. И мы видим, что здесь из-за из страха он обманывал. Мы видим, что из-за страха он а, повел себя иначе. Если бы не было этого страха о своей жизни, если бы не было, то он естественно бы повел по-другому. Он бы сказал, что это жена моя. Но так мы видим, что результат страха, когда нет а, полное понимание, когда нету, он в тот момент мы видим здесь, что он говорит, «Я подумал, что здесь нет страха Божия, и убьют меня». Мы видим здесь, что когда отсутствует страх Божий, то присутствует страх человеческий. Потому что страх Господний – это тот страх, который мы должны иметь. Он нам дает а, напутствие или понимание о том, что есть Бог, который наблюдает за нами. И наши действия из-за этого понимания – они становятся другими. Да? Потому что здесь сам Авраам объясняется и говорит, «Если бы был здесь страх Божий, я бы не обманул». Получается таких словах вкратце сказать. Потому что он здесь говорит, что «я думал, что здесь страха нет Божьего». Тогда он, он свободно мог сказать, что это сестра моя, обмануть. Но мы видим, что когда есть страх Господний в жизни нашей, когда сопутствует страх Господний нас, в наших действиях, в нашей жизни, то он, очевидно, что мы начинаем действовать по-другому. Вот этот страх, он не преследует нас и наполняет нас любовь Божия. Да поможет каждый из нас Бог, чтобы мы были внимательны к себе, чтобы мы имели этот э, страх Божий, потому что начало мудрости – это страх Господень. чтобы мы ввели себя так, Зная, что над нами Господь наблюдает за нами, и любовь Божия она наполняет нас, и она отдаляет этот человеческий страх, который может, может даже преследовать нас. Да прославите имя Божие. Аминь.